Перед вами телефон Samsung C3510. Это довольно старая модель. На телефоне стоит собственная система, у которой есть виджеты, как видите. Может можно поставить вот виджет плеера, например. И запускать отсюда музыку. Почему-то он сейчас музыку не видит. Карта памяти не поддерживается. Слишком большой объем. Телефон, как видите, не поддерживает карты памяти на 32 гигабайта. Память телефона. Свойства карты памяти не поддерживаются. Встроенной же памяти у телефона достаточно много. Около 30 мегабайт. Из них под приложением доступно значительно меньше. Это около 4 мегабайт. Точнее сказать ровно. 4 мегабайта доступно для приложений. Из приложения тут установлены только бенчмарки. Для того чтобы показать производительность телефона. Сейчас мы их запустим. Это Gbenchmark 1. Видите, результаты достаточно хорошие в GBH mark 1. Скроллится нормально в Ява приложениях он не может. Почему-то не появляется клавиатура встроенная. возможно проблемы с тачскрином не знаю а вот она появилась для этого надо по центру нажать просто посмотрим характеристики у телефона 240 на 273 точки в Ява канвас доступно разрешение всего памяти 100 1500 килобайт примерно чуть меньше 1400 килобайт и свободной памяти около 800 килобайт мид 2.0 и 1 поддерживается выходим из g 1 смотрим как работает Бенчмарк 2. Он значительно хуже работает, как вы можете заметить. Уже на первом тесте значительное подтормаживание заметно. Также и второй тест не очень работает на нем быстро. В общем-то. Почему-то первый бенчмарк выдает более хорошие результаты по сравнению со вторым. Разница довольно существенная между первым и вторым бенчмарком. На других телефонах такой разницы не было, который я пробовал тестировать. Да, всего лишь 93 выдает. То есть... По баллам разница 10 раз, хотя эти баллы, конечно, нельзя сравнивать. По поводу общего интерфейса телефона хотел бы сказать, что он достаточно удобен, можно сказать так. Имеется календарь удобный. Интернет. Попробуем скачать оперу мини для данного телефона. Адрес Мини Видите, тачскрин работает не очень хорошо, но это потому что я его менял сам Опера Как видите, интернет не работает по какой-то причине. Так же, как и не работает телефонная книга. Почему так происходит, я так и не понял до конца. Потому что на некоторых сим-картах он вполне рабочий. А на других сим-картах вот такая вот происходит непонятная вещь. Возможно, несовместимость с новыми какими-то стандартами SIM-карт вполне может быть. Вот так вот. В общем, больше разочарования с этим телефоном, чем каких-то плюсов от него. Имеется устроенный фоторедактор. Синхронизация, естественно, в настоящее время работает, скорее всего, не будет. Хотя, возможно, она использует стандартные средства какие-то, я точно не знаю. И вполне может, что она работает. Может быть. Но вот это сообщество точно не будет работать тут. Тут, видите, различные социальные сети, можно сказать. Которые в настоящее время и рабочие, но... Подключаться вряд ли к ним он сможет. Но в настоящее время он вообще к интернету не подключается по какой-то причине. Попробовать с другой сим-картой, наверное, стоит.